Добрый день, уважаемые зрители! С вами программа «Золотые лекции» и я, Ястребов Андрей Леонидович, доктор филологических наук, профессор Гитиса. Тема сегодняшней встречи «Зритель вчера и сегодня». Тема сложна тем, что от зрителя практически не осталось древности, практически не осталось никаких артефактов. Мы не можем с вами, например, цупиться за какую-то поэтику или потрогать камень а, театра античности или шекспировского театра. Зритель – это как пение птиц. Оно прозвучало и ушло в небытие. И поэтому любая реконструкция связана с задачей такой кропотливой, кропотливого извлечения из текстов или об, а, обмолвок а, тех или иных а, авторов поэтик, касающихся зрителя. Ну, например, одно из первых зрительских свидетельств, которые мы обнаружим в литературе, это Илиада Гомера. Старцы были противниками Троянской войны, но когда они увидели Елену Прекрасную, из-за которой, собственно, разгорелось это побоище, они признали, да, действительно, хороша красавица, стоило из-за нее развязывать войну. Но это тот текст, который связан с письменной культурой, но до письменной была еще и акустическая культура. То есть, если мы с вами вспомним первые профессии, которые возникли в истории человечества, там, в нижнем полялисе или верхнем полялисе, первым, конечно же, возник э, охотник. Второй, втор, вторая профессия ⁇ это торговец. Третья профессия ⁇ это художник. Но если мы обратимся к культуре, которая предшествовала письменности, к ороакустической культуре, которая была рассчитана на произнесение и на слух, то здесь мы можем вообще лишь только предполагать вообще, как вел себя зритель и как он относился хотя бы к изображению мамонта или оленя на стене. Мы можем реконструировать эту ситуацию, но все равно она будет грешить разнообразными допущениями, ошибками и какими-то мифами, которые которые рождены нашим временем. Мы, зрители сегодняшнего дня, мы переносим свои впечатления и ощущения на древность, подразумевая, что и в древности, наверное, так себя вел зритель. Типология зрителя включает в себя широчайший ассортимент людей, которые воспринимают искусство. Ну, начнем хотя бы там, затронем два-три типа, начнем с идеального зрителя. Идеальный зритель – это тот, который приходит на, на спектакль и уже готов аплодировать с первых реплик актера. Знаете, вспоминается одна такая история, которая зафиксирована в сборнике Новелино анонимном сборнике городских э анекдотов. А однажды в базарный день вечером приходит купец с торжища, весь в слезах, и спрашивают его родственники, что случилось, почему ты плачешь? На что купец отвечает, сегодня убили Роланда. Событие происходит где-то в 13 веке. Купец был зрителем народного площадного действия «Смерть Роланда» или там «Песни о Роланде». А Роланта, собственно, убили в 778 году в Варансенвальском ущелье. Вот 8 век и 13-14 век прошла дистанция в 4-5 веков, но зритель идеальный, готов отдать самые сокровенные чувства и переживания какому-то какому трогательному для него сюжету. Вообще, когда мы с вами говорим о зрителе, том же самом идеальном зрителе, здесь нужно учитывать огромное количество причин, обстоятельств и не очень доверять каким-то частным свидетельствам, которые обычно цитируются как некая норма. Ну, например, Базаре приводит такой, такой случай – Однажды в, во Флоренции выпал снег. Снега было настолько много, что Микеланджело вышел на улицу и сотворил самого гениального снеговика. Видите, можем ли мы доверять Вазари и тем свидетельствам, которые пересказывает нам Вазари? Наверное, нет. Но это еще один знак в пользу того, что идеальный зритель всегда готов всегда готов хвалить то произведение и бурно реагировать на каждое слово, произведенное со сцены. Вообще, сама по себе история зрительского восприятия, она зависит от множества причин. Но прежде всего от жанра произведения, которое мы с вами воспринимаем. Ну, например, давайте попытаемся реконструировать образ зрителя, зрителя Миракля или литургической драмы. Как он себя вел? Он вел себя совершенно качественно иначе, в сравнении со зрителем и соучастником, например, какого-то балаганного действия. Вы видите, здесь зритель меняется в зависимости от темы произведения, от выбранного жанра, от его художественной квалификации, от его опыта. Есть критический или скептический зритель, которому очень, -очень сложно, сложно потрафить к культуре, потому что потому что он уже приходит в театр со своим представлением о том, каким должен быть, например, там Шекспир на сцене. Есть зритель, который истолковывает тексты культуры. Ну, например, в истории культуры» знает восьмитомник Сэмюэла Пейписа, англичанина, который на протяжении нескольких, нескольких лет посещал театр. И ежевечернее, по возвращении из театра, он записывал свои ощущения или свои, свои наблюдения над представлением. Ну, например, благодаря именно Пепису мы с вами узнали о том, что наконец-то пьеса начнется вовремя, потому что героиня перестала бриться. То есть, другими словами, на сцене появилась женщина, и теперь, ее играет, теперь героиню играет женщина, а не бритый подросток. Так вот, этот зритель очень, очень требователен к искусству. Его негодование вызывает какой-либо жест, не к месту, осуществленный персонажем. Вообще, когда мы с вами говорим о зрителе, мы должны учитывать огромное количество обстоятельств. Еще раз повторяю эту мысль и усиливаю ее, таким эффектом или даже феноменом эстетических игр, которые распространены в искусстве. Ну, вспомним, например, э -э, вспомним, например актерский сюжет. Это классика. Э -э, мимо этой сцены не прошел ни один актер. Когда утихли последние звуки моего монолога, я приготовилась к зрительскому суду. Я смотрела в эту темноту зала, и зрительский зал молчал, это провал пронеслось в голове. И тут раздались, раздались первые аплодисменты, и зрительный зал взорвался. Чувствуете, что происходит? То есть, другими словами, как зрителю вменяется в обязанность определенный тип поведения, как реакция на какой-то определенный сюжет, достаточно традиционный для культуры. Это случается в романтизме. Романтическое искусство задает тон как самому театру, так и зрителю. Зритель знает, как воспринимать произведение. Зритель знает практически все концепты, которые ему, которые будут заложены актерами в исполнении роли, и он знает свои обязательства перед, перед актерами и пьесой. 19 век обожает пьесы Шекспира. Шекспира переводит... Переводят, я не знаю, там десятки переводов встречаются Шекспира. И самое интересное, романтическому зрителю или зрителю XIX века, без разницы, как звучал Шекспир, скажем так, в веке его продившем, в барокко. Барочного Шекспира мы подстегиваем под нашу мифологию и систему представлений о культуре. Мы восторгаемся этим, этим страстностям, демонстрируем героям. Мы аплодируем трагическим, трагическому пафосу этих пьес. И мы забываем, что эта пьеса была, например, рождена в барокко и должна играться, и должна быть прочитана, в конце концов, именно в ключе барочного мира, мира созерцания. В этом отличительная черта зрителя. Зрителю, не, зрителю в отличие от актера и режиссера, почти без разницы, в какой эстетике поставлена эта пьеса. Он сам уже настроен на восприятие, аутентичное его представление вообще об и искусстве театра и вообще об искусстве драмы. 19 век он в, в контексте зрительского, зрительского, зрительской рецепции театральных постановок он неоднороден. однороден. Портеры занимают сыновитые чиновники, галерка отдается беднякам, ложе предназначены для женщин, создаются даже какие-то какие ритуальные формы посещения театров. Ну, например, можно опоздать на спектакль и украдкой поглядывать, или наоборот, демонстративно поглядывать за зрительным залом, даже почти не обращая внимания на, на сцену. Демократизация, которая произошла в театре XIX века, она, конечно же, коснулась не только зрительского состава, но прежде всего тех произведений, которые ставили, стали ставиться на сцене. Это были помимо водевилей, комедии, которые всегда пользовались популярностью среди зрителей. Это были произведения, которые затрагивали социальные проблемы. И вот эта традиция интереса к социальному передается передается XX веку как русскому театру, так и мировому театру, западному театру. Человек пытается, то есть есть даже произведения, которые, которые попав в контекст каких-то идей эпохи, были прочитаны совершенно не так, как они звучали бы, если бы, например, были бы сценически опубликованы лет 10-15 тому назад настроение эпохи влияют на зрителя и вот здесь возникает знаете что возникает очень серьезная вещь можно ли измерить произведение зрительской популярностью аншлаги практически ничего не говорят то есть они не свидетельствуют о ценности произведения потому что достаточно достаточно много конюнктурных произведений были просто проходили под забитые зрительские залы но в любом случае Зрителю XX века или даже исследователю театра XX века очень хочется при, применить какой-то инструмент для измерения э, влияния текстов на культуру. Ну, например, я не знаю, если мы откроем э, собрание сочинения Лопада Веги, то обнаружим в предисловии очень занимательную, такую характерную для определенного периода культуры мысль. Э, прежде чем пойти на фронт, матросы Петрограда смотрели «Лопаду вегу» Фуэнто И когда они выходили из театра, они были все исполнены пафоса, ненависти к своим врагам и декламировали «Фуэнто Айвихуны», «Фуэнто Понимаете, здесь есть, есть какой-то такой акцентик пугающий, исследователя. Почему? Потому что здесь предлагается такой почти вульгарно-социологический взгляд на искусство, влияющее на зрителя. Еще раз подчеркну вот этот неизмеряемый характер зрительского, зрительского интереса к пьесе и неизмеряемый характер влияния пьесы на, на зрителя. Нет, если мы будем пользоваться девизом древних и Буало, по которому искусство должно, поучая, развлекая, получать, то вот с развлечением вроде бы все понятно. Зритель и поулыбался, и посмеялся, и поаплодировал. А что касается, например, научения зрителей чему-нибудь, вот здесь возникает очень серьезная вещь, которую действительно очень, очень сложно измерить. Мы не можем, например, на каких-то весах, на которых там взвешиваются продукты питания, точно измерить, насколько изменился зритель, посмотрев ту или иную пьесу. Если уж на то пошло, конечно же, государству, власти необходим вот этот эффект получения, научения. Потому что в этом смысл вообще того, смысл театра, который появляется в XVII веке в эпоху абсолютизма, и который вообще является чуть ли не эталонным для, для века, и, ну, прежде всего, XX века, когда именно театр, а потом уже кинематограф, становит, выполняет роль воспитателя душ и организатора мысли а, зрителя. Насколько это осуществимо вообще в ситуации XX или XXI века? Ну, прежде всего, конечно, 21 века. Типологию зрителя необходимо расширить. Необходимо расширить за счет привлечения, привлечения в известную типологию. Знаете, такого зрителя неотмеченного симпатии к высокому искусству. К сожалению, деление не только культуры, не только языка, но и зрительской массы на три уровня: высокий, средний и низкий, оно сейчас становится сверх актуальным. Зритель утрачивает вкус по отношению к искусству. Театр конкурирует с телевидением, и огромное количество этих, этих сатирических или комических передач делает все для того, чтобы зрителя освободить от обязательств повышать свою квалификацию и театральную, и любую, любую театральную, читательскую. С чем это связано? Это связано с одним обстоятельством. Зритель не воспринимает себя соучастником коммуникации с искусством. Если бы это было, бы, тогда бы зритель бы, ну как это вообще в идеале должно быть, он бы прочитал бы пьесу, он бы прочитал бы рецензии, и уже после этого он шел бы смотреть тот или иной спектакль. Но зритель попадает туда случайно с улицы и не делает никакого отличия между комедией, которая творится на твоих глазах, живыми актерами, и теми записями, которые представлены в Ютубе или в интернете. Да, действительно, можно было бы печально вообще признаться в том, что зритель как, как институция деградирует в 21 веке, даже назвать виновников, которые отчасти были уже мною упомянуты. Но в то же самое время необходимо, необходимо все-таки зрителю сказать несколько напутственных слов зрителю, как каждому из нас. Мне, вам, которые слушают меня или не слушают, наверное, все-таки мы должны повышать свою зрительскую квалификацию хотя бы для того, чтобы, чтобы стать чуть другими, чтобы а воспитать свой вкус. Без вкуса мы с вами не можем, мы практикуем вот эту совершенно бездарную мысль о том, что без, о вкусах не спорят. О вкусах не спорят только по одной причине, потому что вкус один. Об одном вкусе нельзя спорить. Он един как Бог, как Родина, как государство и так далее. Мы должны воспитывать свои представления о самих себе, предложенных в, в условных обстоятельствах на сцене. Мы должны пытаться соотнести свой внутренний мир с тем, который был создан и драматургом, и гением режиссера, и гением актеров. Для того, чтобы хоть чуть-чуть найти язык, самоговорение, а нам нужно очень много слов, даже эмоции вторичные, потому что нам нужны им слова, чтобы выразить себя, чтобы выразить свое, свое отчаяние или радость, или свою надежду, или мечту. Есть э, такая новела у, у Анатолия Франца, новела, написанная по мотивам средневековой э, притчи, называется она ⁇ Жанглер богоматери ⁇ какой-то человек инердный по отношению к добру и злу приходит в монастырь и там на время прописывается. Занимался он тем, что он жонглировал, до этого выступал на рынках. Но это занятие ему уже не по душе, потому что не греют и эти деньги, которые он зарабатывает на этом ремесле. И вообще само ремесло ему, ему, ему кажется бессмысленным. И вот долго-долго он пребывает в этом монастыре, а потом вдруг стал он пропадать. Где он прячется? Интересуются монахи. И однажды кто-то подсмотрел, что делает наш э, жонглер. Он стоит перед, перед Девой Марией и жонглирует, находя объект, на который должно быть направлено его искусство. Его искусство должно быть... Кому-то интересно. Деве Марии в данном случае интересно его искусство. И когда настоятель монастыря хотел уже рассердился и хотел жестоко отнестись к жонглеру и изгнать его, то Дева Мария спустилась и вытерла пот на лбу нашего жонглера. О чем эта история? История о том, что искусство должно даже не то чтобы воспитывать, это само собой, но отчасти, слишком, слишком грубо это слово «воспитание». Оно должно направлять нас. Направлять, опять-таки, поступками или героев, или еще чем-либо. Или все-таки, я настаиваю, словами должно направлять нас на, на то, чтобы мы, мы менялись хотя бы для самих себя. Для того, чтобы мы с вами понимали, для чего мы, для чего мы водим машины, читаем лекции, льем сталь, защищаем Родину, чтобы, чтобы возникли какой, возникло какое-то множество смыслов. Театр в этом отношении должен занимать именно, именно эту позицию. Но и зритель должен ощущать свою, еще раз повторю эту мысль, свою ответственность перед своей душой, свою ответственность перед, перед взращиванием потребностей в чем то что выходит за пределы нашего серого банального быта, в э, пестовании каких-то каких каких вещей, которые придают смысл существованию каждого из нас, которые рождают в нас какие-то небанальные представления и о самом себе, и о, и о людях, которые себя окружают. И поэтому... Этот, этот опыт, который зафиксировал Анатоль Франц, он как раз научает нас быть более ответственными. Вы понимаете, пусть эти слова – ответственность перед самим собой. Или, я не знаю, там, воспитание в себе чего-то, пусть не отпугивают нас. Они были тысячу раз до нас произнесены, и поэтому, возможно, они утратили какие-то какие глубинные смыслы. Но мы должны еще раз потереть эти слова, и обновить их, снять вот этот хитин других каких-то случайных значений и прирастить их к себе. Зритель разнообразен. Зритель разнообразен, и нет ничего дурного, если он искренно воспринимает что-либо. Вот именно в зрители, или точнее, в зритель, отмечен отмечен, часть зрителей отмечена, отмечена какой-то искренностью. И вот эта искренность, вот не неподкупность а реакций на совершенно выдуманный текст, который творится вообще на площадке, в темноте, с затемненным залом. Ведь действительно в этом есть что такое абсурдное. Когда, когда зрительный зал тысяча человек, а на сцене, например, два героя, и один другому говорит... А сейчас я тебе расскажу тайну, только никому-никому ее не рассказывай. Вы понимаете, и все, и все прислушиваются к этой тайне. Так вот, у Честертона есть замечательное эссе, которое называется «Гамлет и психоанализ». В этом эссе Честертон описывает влияние философии и на, на искусство и на зрительское восприятие этого искусства. Он говорит, вот вошел в моду фрейдизм. Я не то чтобы основательно, но во всяком случае я познакомился с идеями Фрейда, и я получил возможность анализировать через Фрейда практически все искусство. Здесь подвернулась такая возможность, какая-то родственница дальняя приехала в Лондон, и я решил ее повести на Гамлета. Всего Гамлета она проплакала, и когда мы вышли из театра, я уже набрал воздуха в легкие и хотел поделиться своей фрейдистской интерпретацией Гамлета. Я для завязки поинтересовался, а почему ты плачешь? И ответ отбил у меня охоту к любым мудрствованиям. И она ответила, я плачу, потому что Гамлет – это самый одинокий человек. И тут Честертон отвечает. Есть огромное количество версий, моих зрительских версий этого мира. Я могу прочитать этот спектакль через Фрейда, через Ницше, через Шопенгауэра. Я могу вообще кидаться всевозможными определениями. Терминологический запас у меня немал для того, чтобы дать самую глубокую, самую изощренную самую неожиданную интерпретацию текста. А здесь, а здесь одинокий голос честного и чистого человека, вдруг прозвучал о другом, не знаю, насколько чистом, но честном человеке, просто констатацией. Это пьеса об очень одиноком человеке. И вот этот момент очень важен, очень важен. Здесь, вы понимаете, в чем дело? Здесь можно ли, например, скажем так, скрывать свое мнение под игидой под в статье «Критиков»? Если критика критика – это профессиональный, э, профессиональный образ нормативного взгляда на искусство. Можем ли мы разделять э, свое мнение с, с критиками? Да, конечно же. Конечно. Ты можешь вообще солидаризироваться с любой точки зрения. Можешь ли ты, я не знаю, там, э, вспомнить свой жизненный опыт э, после э, посещения театра? Да, конечно же. Можешь ли ты... Просто рассказать самыми простыми, самыми банальными словами о том, что ты увидел, экстраполировав вообще мир художественной культуры на самого себя. Безусловно, любой взгляд на культуру, он, он оправдан. Потому что смысл культуры заключается в том, чтобы подарить нам несколько мгновений соприкосновения с вечностью подарить нам мгновение соприкосновению с вечностью, чтобы мы поняли, каждый из нас понял, что мы не случайны в этом мире, что мы длимся в конфликтах культуры, в словах культуры, в напряжении и смыслов этой культуры, которые касаются нас и, прежде всего, нас, каждого из нас. На то мы и зрители. Зрители не в том смысле, что мы быстренько потребили культуры и побежали по своим делам. Хотя это тоже оправдано. Это тоже оправдано. Даже вот в этом смысле. Я не хочу даже ругаться ругать зрителей, за то, что он там, я не знаю, там пошел на какой-то спектакль, может быть, для того, чтобы подтвердить свой социальный статус. Если случайно попал, и контрамархи нашел где деле, или еще что-то такое. Он провел полтора-два часа в общении и с темнотой зала, и вечностью искусства. Полтора часа в его жизни. Может быть, я не знаю, он первый и последний раз в театре. Но то эти полтора часа, они не будут похожи на посещение какого-нибудь торгового мола. Они, они связаны с какими-то какими узами, с, а, со словами вечности. Эти полтора часа, во всяком случае, какой-нибудь негодяй не творил, не творил каких-нибудь подлых поступков потому что на него смотрели, на него через слова, через жесть, через пластику смотрело все человечество. Бесконечное человечество, состоящее из мужчин, женщин и детей, которые стирают белье, защищают свой дом, осаждают какую-то крепость и за ними подглядывают в качестве зрителя, это бессмертная культура в гигзаметре, в четырестопном ямбе или в прозе, в ассоциативном письме. Это все процесс зрительского подглядывания. Почему мы ходим в театр? А для того, чтобы чему-то научиться, ну, это, наверное, было бы нечестно, признаться в этом. А для того, чтобы развлечься... Да тоже, знаете, когда там а, Вишневый сад, здесь особо не до, не до развлечения. Видите, мы ходим, и это да, доказывает литературу, из любопытства. Из любопытства мы а, ходим в театр, из любопытства мы открываем книгу, из любопытства мы а, смотрим тот же самый телевизор или посещаем кино. У Блаженного Августина в исповеди есть такой пассаж. Его приятели пригласили его на аресталище. То, что там будет зло и кровь и гнев, Блаженный Августин догадывался. И поэтому сразу же, как только он занял свое место вот в этом зрительном зале, он закрыл глаза. И дальше идет реплика, которая которая свидетельствует об отчаянии человека, который совершил греховность. О, если бы я закрыл уши! Греховность прошла в него через уши. Уши не менее любопытны, чем глаза. И поэтому мне бы хотелось, точнее, поэтому мой идеальный образ культуры заключается в следующем. Чтобы человеку не закрывать глаза и уши. Чтобы он любопытствовал, чтобы он любопытствовал, подсматривал зрительствовал за чужим счастьем или за чужими невзгодами, для того, чтобы он проходил и в качестве зрителя, и в качестве соучастника какого-либо события, чтобы он проходил вместе с героями по их тернистому пути или, наоборот, набирался, набирал мышцы своей мечты, там, прочитав какой-либо романтический текст и признав о том, что это обязательно случится. Не сегодня, так через два дня. Не через два дня, так месяц или два года. Это обязательно случится, потому что, потому что я прикоснулся к великому. Я прикоснулся к загадке самого себя. У э, этой загадки совершенно другие имена. Там Раневская, Гертруды, Ахила, Онегина или Анны Карениной. Но это все опять-таки про меня, потому что я зритель. Э, театр воспитывает твое мышление и мировоззрение. Он расширяет твое мироприсутствие. Так же почти, как и книга, когда ты выступаешь в качестве читателя, когда ты выступаешь в качестве зрителя, или когда ты ходишь, я не знаю, в музей, рассматриваешь эти картины, ты приобщаешься к бесконечному миру, бесконечно живых, живых людей. И ты не будешь ощущать себя так, как как ощущал один из, э, не персонажей, а один из героев Ортега и Гассета, который в одной маленькой сентенции прозвучал. Представим себе, кстати, это самая печальная мысль во всей мировой культуре, представим себе гениального дровосека в пустыне Сахара. Чтобы не быть этим гениальным дровосеком в пустыне Сахара, ты должен, ты должен... Чуть-чуть обустроить это, этот мир. Ты должен сделать так, чтобы вот инструментарий, подаренный тебе Господом, вдохновением, до чего угодно, случайностью, чтобы этот инструментарий, он обязательно был бы в работе. А, Джефферсон а, замечательно сказал, только тот зам... ключ блестит, которым пользуется. Твой зрительский опыт – это ключ к использованию самого себя, своих потребностей внутренних, эстетических и э этических. Это тот ключ, который становится, который организует, собственно, собственно твое, а, твое пребывание в этом мире. Если у тебя есть ключ, ты обязательно должен им воспользоваться, ты должен подобрать или писателя, или драматурга, или театр, который открывается этим ключом для того, чтобы не уподобиться этому несчастному самому гениальному а, дробосеку в мире. Каждый из нас, каждый из нас, безусловно, грандиозен, талантлив, он бесконечен, но э, каждого из нас вот эта жизнь нивелирует, делает его неинтересным э, прежде всего самому себе, а потом уже и окружающему миру. Для того, чтобы хоть чуть-чуть выявить интерес к миру, идем в театр, идем на хорошее кино и читаем книгу, становимся зрителями и читателями, которые не безразличны самим себя. Наверное, именно в этом заключается и смысл искусства, и смысл зрителя не как некоего профессионала, а как человека с четко артикулированными или наоборот аморфными, но стремящимися к организации и представлениями о мире или о самом себе. Нам нужно создать представление о самом себе, нам нужно знать, кто мы там внутри. Именно это, эта ситуация, когда из «не я» на сцене в «я» зрительское переходит или эмоция, или образ, или слово. Вот именно эта ситуация как раз и свидетельствует о рождении нашей уникальности, нашей беспрецедентности, нашей непохожести даже не на кого-либо другого, нашей непохожести на того, кем ты был вчера или позавчера. Потому что искусство – это не только развлечение, это не только научение, это не только любопытство, а это, это один из способов самых, самых э, ненавязчивых, но и не бескровных, один из способов воспитания самого себя. А это очень важно, потому что если ты воспитаешь самого себя, то мир вокруг тебя преобразится, потому что в этом мире нужно быть верным хоть чему-нибудь. Поэтому при всех, при всех, может быть, даже критических замечаниях, которые можно про озвучить в адрес современного зрителя, воспитанного не теми программами, не в той эстетике и так далее. Знаете, и культура, она... Она созидается всегда. Я не хотел сказать, что движется вперед. Я не знаю, в какой период она движется. Она созидается. И вместе с культурой созидается и зритель. Потому что зритель не менее достойный, как человек, как представитель этого мира, как, как некая загадка мироздания, чем герои Шекспира, Лопады веги Чехова, гоа и кого угодно спасибо уважаемые зрители а это была программа золотые лекции и я ястребов андрей леонидович доктор филологических наук профессор гитиса